Виктор, Майк. Советский рок-музыкант должен искать в человеке свет. Да -да -да. Их текстом с юмором надо относиться. У меня альбом не идет. Ты про что поешь, Майк? Хочу поцеловать видео. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп.